Какой-то Цыпленок, два раза. Сюда крас. Сюда крас. Одна большая. Одна большая. С третьего стола. Ага. Понёс. Потух. Сегодня так пройдет. А завтра по морде получишь. Понял. Случилось у тебя что-нибудь, да? Ничего не случилось. Что это на тебя сегодня на что? Тяжело мне здесь, Клинка. Почему я небольшой и сильный, как брат мой Артем? Если бы сила была, избил бы этого хозяина и брошку. Тише ты, услышу. Ну и пусть слышит, пусть слышит. Уйду я отсюда, Все равно уйду. А я останусь. А на вокзале народу сколько? Shut uh up. Вы я видите, ассистента, прошлый. Угу. Прошлый. Прошлый. Вот, прошлый. Прошлый. Прошлый. Прошлый. Прошлый. Прошлый. Прошлый. Прошлый. Это Прошлый. Прошлый. Прошлый. Прошлый. Прошлый. Прошлый. Прошлый. Прошлый. Вчера приехали. Значит, смена власти будет. Факт смена. Эй, лобни мои глаза. Партизаны. Эй, хлопцы мои, дайте воды напиться. Сережка, воды! Больно, воды! Здрасте! Здрасте! Здорово! Какая власть в городе хлопцы? А никакой власти у нас нет. Само у нас власть. Дайте воду! Вы кто такие? Красный. Много знать будешь скоро состаришься. А по банту видать? Чего видать? Что красный? Ну, допустим, красный. Теперь ваша власть будет. Нет, ребята. Немцы идут. <звы> Ha, ha, ha, ha! Зят, голыми руками не возьмешь. Зачем голыми? Ты еще на 20 винтовок народу раздали? Инвестос. <музыка> Слушаю. Господин германский офицер, хотят узнать, как ваше имя и фамилия. Белоус Иван. Так само ты отвечай. Пономаренко Иван. Так вот, Белоус Иван и Пономаренко Иван, если вы хотите сохранить свою дорогую жизнь и повидать ваших деточек с вашими супругами, то просит вас, господин германский офицер, сказать, где вы попрятались с большевиками по оружие, а? Так что же вы, по земле желаете или на столбах висеть? А? Ну он, Значит царство небесное вам, да? Все, что представляет ценность, должно быть изъято. Все, что можно есть, должно быть вывезено. Помните, господа офицеры, что страх парализует опротивление. Внушайте страх. Есть, мы Здравствуйте, Сергей Петрович. Здорово, Федор Иванович. Здорово. Здорово, Федер. Здорово, Артём. Здорово, Федор Иванович. Здравствуй, папаша. Здорово, Федер. Павка, глянь-ка. Матрос. Сыдти, банда. Стой, Хейвен. Слухай, Господи, германский охватер просит вас. Стой! Сыновь, плохо наше дело будет. Как взяться? Слайна, маяссет! Кайзер, веком на 2. Шихте, у нас здесь Органу создать. Мы хотим здесь сделать небольшую миссию, чтобы нашу культуру и цивилизационную культуру и цивилизационную культуру не и цивилизационная культура, Барбарай. Ведерсторон против нас, значит, ведерсторон против Паруф. Иберзатут ли? Слушай, так вот. Кайзер, скажите. Давайте паровоз, говорят. Нужно Германию кормить. Wir deutsche Soldaten kamen für mich aus ihrer Feinde. Wir sind ihre Freunde. Die wollen ihr Barbarenlein in ein zivilisiertes Land zu verwandeln. Und sie müssen das verstehen. Sie müssen arbeiten, Tag und nach arbeiten, um uns in unserer Mission zu helfen. Wir werden den Bolschewismus aus ihren Köpfen ausrotten, hinausschmeißen. Überraten sie. Ich oh. Пошел на рот! Пошел на работу, говорит! Строище, говорит! Смехали! Domo! É Да. Забастовка! Эй, ребята! Немецкий приказ! Мы Ребята, ребята! Пошли рыбу ловить! Пошли! Который курит папироску. Когда красные отступили, он у них для агитации остался. Его оружие населению раздавать. Хинзель. Хинна. Ну, чего ты галдишь? Так вся рыба разбежит. Скажите, пожалуйста. Вы бы, барышни, ушивались куда-нибудь отсюда, что ли? Я не подумаю. Ну, и сидите, место не жалко. Кто это? Долька Туманова. Дочь Висимичева. Она учится в Киеве. На лето приехал. Лавея. Хорошенькая. А. С изюмом. Романтичная особа. Познакомь меня с ней. Она Ломака. Задается на макароны. Ломака? С женщинами надо уметь обращаться. Познакомь. Здравствуйте, Мануазель Тумана. Здравствуйте. Позвольте вас познакомить. Мой приятель ви ви ви ви ви ви виктор Вещинский. Мы вам не помешали? Может, вы мечтаете? Нет, пока только наблюдаю, как рыбу ловят. А почему вы сами не ловите? А я не захватила с тобой удочек. К вашим услугам. Мерси. Но мы будем мешать? Кому? А, одну минутку. Проваливай. Ну, быстрее, быстрее. Ну что? Уйдешь? <связи> ну, не... <держись. связи> сейчас с тобой встретимся? корчать Ладно. Где вы так научились драться? А вам что за дело до моей драки? Вот это был удар. А говорят, вы хулиган, профессиональный забияка. Это ваш Виктор сволочь, шпанский сыночек, барышня в штанах, душа из него вон. Но зачем же вы так ругаете? А таких только кулаками и учат. Ну как нехорошо. Прощайте, барышня, мне домой пора. не понимаешь. Ведь этот Пухаркин сын оскорбил девушку из хорошей семьи. Я вынужден был вмешаться. И, конечно, этот хулиган Папка Корчагин, он не будет больше приставать к девушкам. Но я вот поскользнулся и... Ну, конечно. Ты хорошо поступил, но... но ты же мог утонуть. Да. Но я поступил как мужчина. Ну, хорошо, хорошо. Иди переоденься. Переоденься. Черт знает, что такое? Это черт знает, что такое это Варварство Стрелять по дорогам на дереве висать слов? По дорогам, по которым движется армия императора, это черт знает, что такое? Суинфорк, суинландвас, унергардися, унергардися. Вы знаете, что такое корова? Виноват? Корова, корова, домашнее животное. Животное? Животное, думаешь, сви? Нет, не животное, а мясо, молоко, масло, курица, это мясо, свинья, это мясо, мясо кушают, кушают, да или нет, так точно, едят. Едят, едят. Кто это делает? Кто уничтожает? Это ваши, ваши? Никак нет, цены наши, это партизаны. Немецкий военный словарь не знает слова «партизан» не знает. В немецком военном словаре есть слова «этот фебракизирован», а это принадлежит германской армии. Есть слова, вы будете расстреляны, есть слова, вы будете повешены. Понятно. Так, точно. У вас кровь, господин комендант. А в тюрьме у вас безобразие. Не те сидят, кому следует. Yeah. На всех стенках объявлений. У кого оружие непременно не есть. Ну, и говорю, что не было у меня никакого оружия, сейчас нет. Пугач во дворе у кого найдут. На месте кончают. Пришли в чужую землю и разбойничают и роды. Надо смотреть, что папка чего в дом не принес. Найдут меня первую расстреляй. Принимаете? Заходь, Фёдор Иванович. Здоровенький, Булы. Здравствуйте. Хочу вас на якорь сесть. Можно. Мама, соберите человека. Нет, обедать не буду. А чайку бы хорошо. Можно. Эй, кавалет, давай-ка нечего делать умоемся. Без крови как же. Без крови, брат, дела не делается. Третий день гоняется за мной, как заяц. Один уж было штыком порнул, да не повезло ему, бедняй. Федор Иванович. Чего? Ты кто? Ну, допустим, раб божий. Федор Ребята здорово сомневаются, сдавать немцам оружие или нет. А. Ну вот скажи, пожалуйста, напал на тебя человек, убить хочет. И ну, что, ж человеку так все и выложишь? Оружие отдашь, пиджак с ними, шею подставишь, на, режь. Так что ли? Значит, чтобы не сомневались. Хм. Селенки не хватит, что ли? Хм. Селенки-то есть. Только вот, Федор Иванович, я плохо понимаю в этих делах. Помочь надо? Помогу. Немцев бить будем? Как все, так и я. А ты впереди всех. Ага. -а Федорович. Чего? Кто ты? А ты как думаешь, а? Я думаю, коммунист или большевик. Что заметит себе одно и то же. Это во-первых. Во-вторых, каждому встречному и поперечному болтать об этом не советую. Я не болтаю. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отчего, это? Я тоже раб Божий. Только вот я стрелять не умею. А это мы научим. И в кого стрелять научим? Машинист Корчагин, где живет? Ну мы. Пошли. Куда пошли? Военный шалон повезешь. Хворы Что? Болен. Для больного доктора имеем. Ну-на. ну раб Божий, поди ка сюда. Нам раз с тобой подумать надо. Манус, вихти, говорят, что Говорят, вы были сознательны. знательней. А вам будет благодарность. Так... Говорит, не езжай Но усмирение везешь Повезешь, когда штыком в спину толкаешь Белоуса убили, не повез Брось, брось душу мотать Здравствуйте. Вас как зовут? Павка. А меня Тоня. Вот мы с вами сегодня и познакомились по-настоящему. Давайте разговаривать. А о чем же мы с вами говорить будем? Ну вот почему вас зовут Павка? Это некрасиво звучит. Лучше Павел или Павлуша. Я вас так буду называть, хорошо? А это овод войнича. Читали? Нет. Хотите, я вам прочитаю о мужестве, любви и смерти. Хорошо? Джемма, завтра на расцвете меня расстреляют. Чтобы сдержать обещанное и все тебе сказать, я должен сделать это сейчас. Но в сущности нет нужды в данном объяснении между нами. Мы всегда понимали друг друга, даже когда мы были детьми. Есть у меня, однако, еще одно желание. Человек, идущий на смерть, имеет право на последний каприз. Мой каприз в том, чтобы объяснить тебе, Почему я всегда был так строптив по отношению к тебе? Почему я так медленно мирился со старыми обидами? Конечно, ты сама понимала причину, но я высказываю ее, чтобы иметь радость написать эти слова. Я любил тебя, Джемма, и я продолжаю любить тебя до сих пор. Вот и все. Прощай, дорогая. Его расстреляли? В конце было приписано четверостишье, которое они учили еще вместе детьми. Живу ли я, мру ли я, Ямошка все ж счастливая. Ямошка все ж счастливая. Хотите, я вам дам прочитать эту книжку? Мне пора. Я тоже с вами пойду. А я бегом, вам не с руки. Почему? Побежим вместе, кто быстрее. Ну куда вам за мной? Раз, два, три, догоняйте! Эх! <соспит> Все равно догоню! <соспит> <соспит> Что, попалась тишка? догнать догнать никогда не мог. Почему у вас такие дикие волосы? Вы их, наверное, никогда не стрижете и не причесываете? А я их начисто снимаю, когда отрастают. Что с ними делать? Вот, сейчас совсем другое. А волосы надо красиво постричь, а то вы как бирюк ходите. Книжки. Люблю. Пойдемте к нам, у нас много книг. Не пойду, вам попадет. Скажут, зачем такого обормота привели. Твоя чепуха, пойдемте к нам. Дайте мне новую рубашку, я заработаю. Я спрашиваю, мы виноваты, а дети наши виноваты. Мы что, звали их суд Наших убивать везет. Мамашу не разбудим. Она у Лещинских белье стирает. Артем с дружаком из поездки не вернулись. Пошли. За меня ж куродеров принялись. Сегодня на дороге перехватили ним чура, проклятые. Знаешь, Петр, я как увижу немца, так и хочется зубами в глотку вцепиться. Отвага в тебе есть, раб Божий. Смел. У нас все ребята смелые. Какие ребята? Сережка дружак типографский, клинка по Вали Сем и зельцер, степка жаворонок. Поет кто? Жаворонок. Нет, шин прокалывает, сухари вяжет. Какие да с вами? Вот на днях немецкий офицер в лете купался, ага. он ему штаны и рубашку перевязал, ага. намочил, песочком посыпал. Попробуй, развяжи. Да нет, я вспомнил, как ты на Гайдамака надскочил. Фелен. Федор, а ты его здорово как кирипнул? Я даже не видел, как, а он лёг. А это бокс. Чего? Бокс. Английское изобретение. Не знаешь? Нет. А ну, становись. Левая нога вперед. на правую ногу опираешься. Правой рукой защищайся. Нет, правой защищайся, а левой старайся вдых. Куда? Вдых. Когда же ему вдых? У него сразу духи выходят. Вот так. <звук> Понятно? Нет. Понятно? Понятно. Давай, зови, ребят. Ребят? Ага. Сейчас. Лыщ. А давай Вот, господин Афица. Господин Афица, я знаю, кто освободил арестован. Это сделал Павка Корчагин. Самый отъявленный хулиган в городе. No. Я знаю, где он живет. Не сухари вязать. Немцев убивать надо. Понятно? По всей Украине пожар идет. Под немцами земля горит. Скоро польют они кровью своей все дороги, по которым пришли к нам. Понятно? Понятно. Понятно. Только нам нужны не маменькие не сынки, а отважные ребята. Дело серьезное, за него можно жизнью поплатиться. Понятно? Понятно. Ну так вот ваше первое дело. Немцы гудят на все округу, что нет здесь большевиков, нет здесь больше советской власти. Мы должны сказать всем врагам и друзьям, что есть здесь большевики, есть здесь советская власть. Живет она! Понятно? Понятно! Понятно. Вот это мы и напечатаем. Эх, черт возьми, жалко у нас типография нельзя. Хозяин, понимаешь, как собака над головой стоит. А у нас своя типография. Да ну. А вот и ну. Вот. Ух ты! Вот. Андрей Капец. Бумага. О, ловко. Товарищи, не сдавайте оружие. Щерс идет на шипетовку. Вооружайте сбить немцев. Шепитовский комитет партии большевиков. Это мой комитет большевиков. Ишь куда метите? Успеете. Вы комитету ищете только помощники. Ну, действуйте. Давай расходись. Куда же мы с копом? Расходись поодиночке. Осторожно. И можно с песней. Казак на Прощал свою девчину Ну, Павел, значит, не сухари вязать Старайся их поддых Ну, прощай Мне надо до рассвета из города выбраться Федор Постой. Возьми. Спасибо, товарищ Корчагин. от партии большевиков не матросу. А? Матрос, Матроса, ты освободил? Никого я не освобождал. Ничего я не знаю. Ничего я не знаю. Ну я тебя прыжму к лох, тющинок. Вас, изощренок, это а? Ау-ау-ау! ах так точно? <соценно> а, а, Вин вашего, дороги! Вин вашего, дороги! Вин вашего! Вин вашего! Принцово, слухаю! Ну, матросик я освободил. Ничего не знаю. Не, не знаю. Прежде собака, отлично. слухаю. Давай. Да ну ты, ты, давай. Ты, ты что же рубаху рубах а? Гаптик. Ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, Поддых, ух, Тебя упивать надо. Два раза. Нет, yep, три. За что? За что тебя, сынок? Ну, что ты его тревожишь? Мальчонки, может, на свет смотреть не мило, а ты трещишь. Да курю. Не курю. Ты врат машиниста Корчазина? Никого я не знаю, ничего я не знаю. Убили? Нет. Чего ж ты, девочка? чего? И а ты, говорит, сколь тебе их Я да вас знаю. Вы долинник. В прошлом году на станции вы кричали, держитесь большевиков, они не предадут. Не знаю, не знаю, ничего не помню. А об Артеме вы слыхали что-нибудь? Хороший у тебя брат. Хорош. А он жив? Жив лоуко тут у тебя с жухраем вышло, да? А наверху ты об этом ничего не говорил? Нет. Били? Били. Плакал? Нет. Хорош. Да что? Боишься? А вы боитесь? Боюсь. Боюсь дешево продать то, что называется жизнь. Хорош... Хорошая штука это жизнь, черт подери. А у революционеров должно быть страстное желание жить, бороться и побеждать. Но нужно пробовать жить, даже тогда, когда жизнь становится невыносимой. А если умереть, то достойно умереть. Малинник! Поверьте мне, Тоня, что с вашим Павлом Корчагиным ничего не случится. Но почему же вы все-таки донесли на него? Ведь это же подло. А по-вашему, не подло напасть на конвоир? Потом я не понимаю, Тоня, почему судьба этого негодяя так волнует вас? Сами вы негодяй, Виктор. Тоня! Тоня! Стойте! Я на коленях готов молить вас о прощении. Но поймите, я люблю вас. Последнее слово, которое я произнесу в своей жизни, будет ваше имя. Поймите. Я постараюсь сделать все, чтобы Павел Корчанин. Получил по заслугам. Негодяй. Какую конягу? Чья коняга? Забирай свои монатки, марш отсюда! Ах, безобраз! Ты за что сидишь? За торговлю, батюшка, за торговлю. А за какая торговля? Комендант четыре бутылки самогона взял. Я просила, чтобы платили, а меня посадили. Довольно убирайся, к чему? кого понасажали, мой комендант! Вы что здесь делаете? Ваша что такое? Как безобразие, головы капустяны! Кого понасажали? Забирай свои монатки, марш. Изобрать. Ну, а ты что здесь делаешь? А я, я, я от седла крыло отрезал на подметке. Какого от... седла? У нас казаки стояли во дворе, я отрезал от седла на подметке крыло. Если бы я знал, я... Марш домой! И скажи отцу, что он тебя вздул, как полагается. Ну, пошел вон! Ты забрал! Черт на, что такое! Ты за что сейчас? Ты тянешь, ты тянешь. А забирай ну, манатский марш отсюда. А ты что? Что ты рот раздавил? Я тебе говорю, забирайся отсюда вон. Эх. Шибки. Наверное, уже ищет. А ну же милый, милый паспок мой родной, мой хороший. Теперь ты пойдешь к нам, ко мне, я тебя никуда не отпущу. А если меня найдут у вас, что тогда будет? Я, я очень устала. Очень устала, Тоня. Ребятки! Ну, ну, Сережа! Валя! Ну как, Паша? Тише, тише, ребят. Это хорошо, что вы приехали. Значит, Павку вывозить надо? Да, вывозить. Ему опасно в городе оставаться. Так. Ну что ж. Тяжело подпольщики, а? Ух, интересно. Мы уже три листовки напечатали. Хочется драться и драться. Отвага в вас есть. Родные вы мои, хлопчики вы мои. Троих наших ребят повесили. Знаю. Не испугались. А мы не боимся смерти. Мы в любую минуту, хоть сейчас готовы умереть. А зачем же так просто? Кто смерти не боится, невелика птица. А вот кто жизнь полюбил, тот страх погубил. За жизнь надо драться, ребята, за жизнь! За нее и умереть можно. Ай да Павка. Орел. Хорош. Павка. Павка. Сережка. Паша, Артём, парашковый. Ну, ладно, ладно. Паша, тебе сегодня же с города удирать надо. Тебя довезут до фронта, а там перемахнешь до наших. До красных. После войны жизнь будет прекрасная. Я очень люблю тебя, Тоня. Авлуша, милый, я люблю тебя. Слышишь? Когда кончится война, я обязательно буду монтёром. И если ты любишь меня, я буду тебе хорошим мужем. Никогда не обижу. Это Артем. Мне пора, Тоня. Авлуш, возьми на память во мне. Живу ли я, умру ли я, я, мошка, все счастливая. Папка! Мы пришли проститься с тобой, папка. останется только трое. Нет, пак, не трое. Вот, посмотри, видишь, пока в этих домишках есть ребята, нас много. Вот вчера к нам пришли розы и Бойка, а завтра придут Петьки, Катьки, Клавки, Кольки. о о -ко. Нас не трое, нас много! Да субтитров А.Семкин украины приходит конец разгорающийся на украине революционный пожар сметет последние остатки империализма с их национальными привычками манифест украинского советского правительства возвращающий крестьянам помещичьи земли рабочие фабрики и заводы всем трудящимся и эксплуатируемым полную свободу этот исторический манифест пронесется громом на страх врагам украины прозвучит благодатным колокольным звоном на радость и утешение угнетенным сынам Украины. Но борьба еще не кончена. Победа еще не обеспечена. Настоящая борьба на Украине только началась. Сталин. Убивать их надо. Верно. Уничтожать их надо. И не только Красная Армия, а все, кто может держать в руках винтовку, виллы, топоры, враг злобный. Они уничтожают наши семьи. Детей наших, отцов, матерей. Это не люди, а черти Мы добро наше уничтожим сами, а врагу не дадим. Мы все вернем потом. Ух! Как вернем? Мы землю нашу кровью своей пропитали. Но и вражеской кровью пропитаем так, что высыхать долго не будет она. Все дороги, все тропинки, по которым враг пришел к нам, покроем их телами. Их убивать надо. Oh la Штаба дивизии Счерста связной. Ага, хорошо, можете идти. Взводный продолжать занятие. Иван Петрович. Давайте. Вот это хорошо. Товарищ Семенов, действуйте. Есть. Вам будет... Командир отделения рабочей крестьянской красной армии Павел Корчагин. Папка! Горчагин! чертов сын! Федор Иванович. Хорош! Правильно! А ну, давай! Давай! Ну, ну, ну брат, полегче! Можешь! Хорош! Возмужал так. Дорогой ты мой! Ну, рассказывай! Да что же рассказывать, Федор Иванович? Ношусь по родной стране! Ездил на орудийном перестен, на тачанке, а сейчас вот на лихом коне. Значит, бьем мы их под дых? Бьем, Федор Иванович. Скоро под Шипетовкой ударим так, что дух из вон. Знаешь? А у нас пойти только этого и ждут. Ждут сигналы, чтобы вцепиться в глотку так, чтобы не выпускать. <звы> Узнаю Шипетовскую гвардию. Да и наши не дождутся. Вон, смотри, каждого из них ждут отец, мать, сестры, девчата. А у тебя как насчет девчонки? А? а, понятно, понятно. Федор Иванович, чего? Вы о ребятах что-нибудь слышали? А что ребята? Хороши. Типографию поставили. Настоящие подпольщики. Они теперь у немцев в глотке сидят. Хороша гвардия. А их теперь, наверное, много? Wegen einer Agitation unter der Verbreitung von illegalen und staatsfeindlichen Hochschriften die Aufstand Сооруженные выступления. Валя Буржак Сечцент, Ваня Буржак 16, 2 месяца. Роза Рицован 17. Павел Лосельский 17 лет. Николай Тюжик 17. Непаль жаурут 16 лет. Сергей Бружак 17 лет. Филип Петревка 17. Самуэлеша Зиксня. Самуил Лехар, 17 лет. Старая Розар Петь 17 лет. Ил Кутенко 17 лет, 4 месяца. Приговаривает к смертной Кате через повешение а мы давно приговорили вас к смерти вас господин лейтенант краузе сколько вам ни было лет тебя тебя тебя и тебя всех вас которые пришли к нам приговорили мы к смерти Чагин, вер Ага, значит все в порядке. А ну, девушка, помоги хлопцу, ему еще драться надо. Я люблю тебя. Я иду драться за то, чтобы человек ходил гордый по этой земле. Я иду убивать, чтобы потом уже больше никогда человек не убивал человека. Я хочу, чтобы великая мечта о счастье человеческом стала жизнью. Я иду драться за жизнь, за любовь.